Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. На связи с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы продолжаем отвечать на рубрику «Ответов на вопросы» от наших подписчиков. И вопрос следующий. Какие документы необходимо запрашивать у конкурсного управляющего при покупке имущества на металлолом? давайте сразу определим, что 80% всего металлолома составляют вышедшие из эксплуатации какие-то здания, ангары, оборудование, автомобили, спецтехники и так далее. И поэтому составить какой-то универсальный список, который нужно запрашивать у конкурсного управляющего, невозможно, так как тип имущества всегда разный. Но здесь нужно учитывать следующее правило, что когда вы приобретаете это имущество вам после его покупки, перед тем, как сдавать на металлолом, в некоторых случаях необходимо будет, например, снимать с учета, как это нужно делать с автомобилями. Поэтому вы должны получить соответствующие документы. Кроме того, когда вы будете сдавать имущество на металлолом, вас могут спросить, на каких основаниях вы сдаете это имущество металлолом и вообще имеете ли вы на это право, а вдруг этот автомобиль украден. Поэтому, когда вы работаете с металлоломом, вы действительно можете заработать хорошие деньги, здесь очень низкий порог входа, здесь вы можете провести всю сделку удаленно, потому что вам не нужно самим приезжать, выезжать, да, вы все можете сделать с помощью каких-то компаний, которые занимаются, в том числе и распилом, и доставкой, и приемом этого металлолома. Здесь просто необходимо учитывать такие небольшие нюансы, как с документами. На этом я заканчиваю наш ответ на вопрос. Если вам было полезно это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео или в специальном разделе на нашем сайте. Мы всегда рады вам помочь. На этом все. Всем пока.